Это... это что, исследовательская база? Но что она здесь вообще, блядь, забыла? В этой-то местности? И... это она издавала этот странный звук. Что, блядь, творится в этой местности? Откуда эта база здесь вообще взялась? Может быть, там есть люди? Хотя... Что-то я не уверен, что хорошая идея туда идти, но у меня-то и нет особого выбора. Все это очень странно. Стоп, я... Это что, труп там вдалеке? Да, это... это скелет. И он тут явно давно... Очень странно. База явно современная. Но трупы, они давние. Как будто они уже здесь несколько лет гниют. А, еще один труп. Все это очень странно. Непонятно. Вообще... Что эта база здесь сделала? и по какой причине? То есть это исследовательская база. Но почему и зачем, это непонятно. Всякие ящики. Там еще трупы и всякие. Всякие вещи. Но они явно тут давно. Что-то здесь не сходится. Трупы давние, сооружения современные, то есть недавние. Это очень странно. Эта палатка вообще засыпана снегом. Это очень странно. Сама местность, она... Ведет себя очень странно. Я это и ранее говорил. Но... Я просто уже не понимаю логику происходящего. Зачем здесь находится исследовательская база? Ладно, думаю, я скоро узнаю на это ответ. По крайней мере, я на это надеюсь. Уго, Динамит! И еще один труп. Это похоже на какой-то ангар. Возможно, здесь стояла какая-то техника. Здесь вообще стена пробита. Хоть это и современные сооружения, но... Блять, я просто не понимаю. Ну хорошо, допустим. Исследовательская база здесь стоит уже ну лет пять, допустим. Но она явно здесь стоит раньше, чем та деревня. А значит, они по какой-то причине здесь остановились. Неужели из-за Виндига? Ну нет, они просто не могли бы узнать про это. Может быть здесь... Ведутся всякие раскопки, не знаю. Ну, а если бы точнее велись, потому что, судя по давним трупам, здесь уже давно никто... Никто не живет и никто не обитает. И осталось какое-то здание. Видимо, оно главное, и там наверху... Телескоп? Так. Опа. Охренеть современные компы. И они включены. То есть камера? Что здесь делает камера? Это странно. Я на рабочая Стоп. Значит, здесь кто-то есть? И прямо сейчас он наблюдает за мной? Блять. Как-то стало не по себе. От, от этого. Шприцы всякие. Баллоны газовые. Да, это явная исследовательская группа. Только зачем им шприцы? Это непонятно. Так. Телескоп. Интересно, куда он направлен? Стоп! Это же та самая пещера, которую я завалил. То есть они.. Они знают о ней. И, возможно, знают о Вендиго. Все это очень странно. Какая-то антенна. Так. Здесь какая-то дверь которая ведет куда-то вниз что ж, у меня нет особого выбора но в принципе возможно здесь и нет людей потому что здесь пусто и никого нет только вот камера, которая двигается меня крайне смущает они же вроде не должны двигаться автоматически или же я в чем-то не прав. Ну, буду надеяться, что я не прав. Ай, черт. Занесло меня, конечно, не туда, куда хотелось бы. Охренеть. Да тут целая лаборатория. Здесь проход завален всякими баллонами. Там что, труп? Да, кажись, там еще один труп. И еще одна камера. И она тоже работает. Может быть, система камер наблюдения просто работает автоматически? Может, за мной сейчас никто не наблюдает? А то как-то не хотелось бы. Потому что, я так понимаю, я ворвался на запрещенный объект для обычных людей. И мне здесь нежелательно находиться. Здесь проход открывается, а здесь нет. Я никак не могу взаимодействовать с дверью. Так, какого? Охренеть. Что это за препараты? Стоп, я... Я такой манекен видел в одном из домов. Который был полностью пустой и вообще был странным. Там точно такой же манекен был. Господи, это что, неоновые лампы? И тут какой-то труп. Стоп, они что, здесь проводили эксперименты над, над людьми? Еще одна камера, как ее сразу-то не заметил. Черт. Господи, что здесь? Что здесь за эксперимент это проводили? О, черт. Еще одна стоп, что? Так. Виндига? Стоп, это же та самая фотография, которая была у охотника внизу. Откуда она у них? И там... Ебать. Ищу трупы. И тут еще две фотографии Виндиго. Значит, они здесь... Из-за них? Черт. Но зачем они... Что за херня? Так, тут... Какая-то книга. Возможно здесь что-то написано. Не так давно мы основали исследовательскую базу в одной странной местности. Изначально нам пришел сигнал с просьбой о помощи. Некий человек сказал, что люди начали сходить с ума, просить еды и пожирать друг друга. Нас крайне заинтересовали его слова, и мы решили понаблюдать за жителями в этой местности. И действительно, спустя немалое время наблюдений, мы обнаружили, что люди стали мутировать. Объяснить это мы никак не можем. Поэтому военная группа объявила охоту на этих тварей. Наша задача — узнать строение этого сильного существа и создать ему подобное биологическое оружие. Значит, они... ...проводили эксперименты над людьми, чтобы создать Виндиго? Что, блядь? Но зачем? Зачем это им нужно? Я, я, я... не понимаю. Зачем этим ученым создавать Виндига? Для чего? И с какой целью? Крайне странно. Это крайне странно. То есть они хотят создать... Точнее, они хотели создать Виндига неестественным путем. То есть если люди становились Виндигой из-за... Голода, то они хотели создать их каким-то иным путем. Но только для чего это нужно все? Виндиго опасны существа, и. Их можно использовать как оружие. Только оружие для чего? Непонятно. Это просто все непонятно. И. Я уже в полном непонимании. Я вообще не думал, что здесь находится целая лаборатория, целая исследовательская база. Капец. Это не сказано. А вот я и вышел. Да, вот она труп. Я вышел на по другую сторону от этого коридора. Коляска инвалидная. Что это такое? Это система вентиляции? Ладно. Так, ну здесь, в принципе, видно без света. А, он тут и так есть. Еще один труп. И опять камера. Здесь и не повсюду, только зачем? Еще одна книга. Так, что здесь написано? Система вентиляции крайне нестабильна. Нужно ее починить как можно скорее, если мы не хотим задохнуться в этой лаборатории. Да и в проведении экспериментов она сильно мешает. Ага, значит система вентиляции не под контролем. То есть она нестабильная. И в любой момент может отключиться. То есть я могу зад задохнуться здесь, если не успею выбраться наружу. Черт, помирать здесь как-то не особо и хочется. Я столько пережил. Я пережил нападение виндиго, пережил много разной херни. И просто сдохнуть от нехватки воздуха? надеюсь система вентиляции будет в порядке стоп что нет подожди это... это комната охраны да то есть здесь смотрят по камерам что где происходит тут мониторов куда больше чем камер в этом здании так ноутбук включен то есть чисто теоретически я могу попробовать подключиться к нему посмотреть по камерам. Так, это камера, которая находится ближе к выходу из этой лаборатории. Так, это второе отделение, где я прочитал про Виндиго. Это камера, которая ведет в коридор. Стоп, что? Это эта камера на улице стоит. Охренеть. И она... У нее обзор на весь лагерь. Понятно. Так, а тут есть еще какие-то камеры. Ага. эта камера у выхода из этой лаборатории. Стоп! Что, блядь? Эта камера снимает... Вот эту разваленную вышку, мимо которой я не так давно проходил. И тут еще куча камер. Стоп, эта камера, которая находится в деревне? Подожди, это... Она прицеплена к дому, который либо развален, либо недостроен. Но как я ее не заметил-то? Это камера, которая находится возле вышки. И... Там я выезжал на машине из этой крепости. А эта камера, которая находится в Милтоне. И прикреплена она к развалинному зданию. Но я ведь должен был ее заметить. Не может быть. Неужели все это время они просто наблюдали за мной? За всеми жителями в этом городе и вообще в этой местности? Только зачем? Они смотрели на то, как люди становились в Индиго? Какие же они уебки. Так, это... Это камера, которая находится... Во дворе фабрики, на которой я встретил Виндиго. Я не верю. Я не верю. Не, не может быть. Но... Почему? По какой причине они просто наблюдали? Они не пытались спасти меня? Не пытались спасти жителей в этой местности? Они просто наблюдали. Еще одна камера. Как, их, как я их не замечал? Они же сильно выделяются. Эта камера на втором этаже... И это соседняя камера. Так, а это... Стоп, это камера, где мы с Итаном врезались в машину. Черт. Они... Они просто знали каждый мой шаг? От этого становится просто жутко. А эта камера, которая находится возле горы. Они и здесь, блять, знали, что я здесь проходил. Так значит, они все время наблюдали за мной, да и за всеми жителями в городе, в этой местности. Только зачем и с какой целью? Они просто смотрели, как люди мучились, как кого-то пожирал Винзига. Может быть, они таким образом изучали их, смотрели, как они действуют... Вполне вероятно. Черт, Это просто пиздец. Так, тут есть еще какой-то проход. А. Что это такое? Здесь просто темно, что ничего и не видно. И какая-то дверь.